А вы знаете, какое животное упоминается в налоговом кодексе, но не как животное существо, а благодаря своим качествам? На этот и другие вопросы экономисты пытались найти ответы. 8 ноября состоялся мастер-класс от компании Pricewaterhouse для студентов Института управления экономикой и финансов КФУ. Он прошел в форме брейн-ринга, где студенты поделились на несколько команд и сплоченно решали поставленные им задачи. И Нам кажется, это хорошая возможность для ребят, которые решили специализироваться на налогах, Попробовать посмотреть на свою профессию со стороны, подумать над некоторыми вопросами, которые мы задаем. Некоторые вопросы будут вполне себе в шутливой форме, которые просто должны плавно увязать те знания, которые они получают. С практической жизнью методики современных деловых игр позволяют рационально сочетать профессиональный интерес студентов к новым методам обучения дух соперничества и коллективизма брейнринг наряду с другими методами обучения служит накоплению профессионального опыта близкого к реальному причем с помощью деловых игр это удается сделать лучше чем при других методах познания игра во-первых достаточно реально имитирует существующую действительность во-вторых создает динамичные организационные модели в-третьих более интенсивно побуждает к решению намеченных целей Следует отметить высокую активность студентов по подготовке участию, и решения конкурсных заданий. И в результате были объявлены победители игры. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влетьяров, Универньюз.